Доброго времени суток, мои дорогие друзья. Меня зовут Ден канал Axelius Games. Мы продолжаем с вами играть в Nintendo 4 Remake. Мы солисы на том, что мы прошли Виллу, спасли Эшли, спасли Луиса, и у нас начинается шестая глава. Сиги есть? Да, твои Где А вот и Ада Вонг. К сожалению, он у меня не с собой. И ты должна сказать, какой. Я все-таки молодец. Ухитрился спрятать его прямо перед тем, как меня сцапали. И поэтому я все еще... Мне помнится, мы должны были вытащить тебя в обмен на янтарь. Нет янтаря, нет защиты, Луис. Какая ты все-таки зануда, ада. Ну ладно. Сейчас Интересно, а Леон что... знает, что Ада жива или нет? По-моему, еще не знает. Какая она шедевральная, женщина. Мне как раз нужно достать еще кое-что. Лекарство для Эсли и Леона? А вот и мы? А вот и мы? А вот и Ханиган? Не доберется. Подождешь, пока буря пройдет. Блять, нам только еще буря. Попробуем найти безопасное место. Мне жаль, но здесь я бессильна. Не волнуйся. Если будет надо, доберемся вплавь. Кондор один, конец связи. Вплавь не надо! Идем. Мало ли так ли речной еще раз оживет. Так, а куда идти? Подожди, так а особого-то направления куда идти и нету? Ладно, я предлагаю. Что со мной теперь будет? Мы тебя спасем, За. Давай просто отсюда. Да. Ладно. Смотри, ну, соответственно, у нас есть определенное количество часов после того, как нам ввели вот этот вот. Э, яд или что это. Ну, как яд, паразита. После того, как нам ввели паразита, у нас есть определенное количество времени для того, чтобы разобраться со всем этим дерьмом. А здесь должен быть торговец. Синяя, фиолетовое пламя горит. И сеты. Это хорошо. Материалы тоже хорошо. Пистолеты тоже хорошо. Еще патроны порох. еще лучше. А то я хожу с одной гранатой в руке. А вот и наш малыш торговец. Так, все. Это надо все перезарядить, чтобы сразу все было... Оп. Просьбу. выполнил выполнил просьбу сохраняй мы все твои задания выполняем не забывая про это совет торговцы ночные прогулки видел этих мерзких гадов щупальцем на голове мало того что они опасны их еще и прикончить не просто впрочем у них есть одно слабое место они терпеть не могут яркий свет например лучи солнца вот почему днем ты их не увидишь так что если любишь гулять по ночам, советую разжиться световыми гранатами. Я всегда держу при себе пару тройку. Если хочешь, купи у меня схему, сможешь мастерить эти гранаты сам. Но у меня есть... Я знал, что ты поможешь. Шинель X8. Упа. Я хочу купить кейс, первым делом. можно Знал, что ты этот... Так, подожди-ка Изменить кейс Вероятность найти пасситы. Вероятность найти патроны для пистолета А здесь вероятность найти ресурсы Пускай будет черный кейс Я же черный купил У меня был красный Пэссеты такое себе, конечно Это повышает вероятность найти патроны Давайте ресурсы Так, я дальше. Друг. Давай мы купим твою гранату. Тоже, Что, продать. Что я могу тебе продать? Это камеру, элегантный браслет. Нам это продаю. Сейчас в элегантный только... браслет. В элегантный браслет мы с вами поставим ячейки. А, да, пускай две красные будут. Есть. Два камня, бонус 1х2 Продать за 13 а тысяч С 13 тысяч неплохо Каратель, Red Nine, Боевой нож, кухонный нож не тебе, Стрелы Стрелы можно продать Прикрепляемые мины Бля, вообще надо было бы арбалет оставить я... зачем его продавать? Так, улучшить Забирай Нож, почему не починили? Нож починили Держи, попробуй. Дробовик есть как ты, сразу заметит разницу. Так, продать Могу продать вот это Славная сделка Можно купить порох У тебя нюх, чужак? Да, мы-то сапфир себе сейчас сапфиров наделаем За ножом надо регулярно ухаживать. Его лезвие, грань между жизни Все, как ты хотите. Приходи все, в я думаю, мне. здесь все. Теперь мы заходим в инвентарь и наводим порядок. Наводим порядок. Мы можем сделать. А как мне их закрепить? В завчатках прикрепляем их стрелам. Используйте джик, когда стрельки из сезарб... А, понял. Когда целитесь из арбалета, используйте где? Создать патроны пистолета. Создать еще патроны пистолета. И создать... Ого! Ага. Ну давай патроны ПП. И еще патроны ПП. Навели порядок. Ну, с большего навели порядок. Так, ну я предлагаю в хранилище сбросить стрелы. И прикрепляемые заряды. Так. А где мои предметы? Блять, я выбросил их. Они а в хранилище положил. Да ну в смысле нет. Ладно. Лучше, я уже их продал. Ну ничего страшного. Вставляем как есть. Теперь можно двигаться дальше. Слышите, кто-то рычит? Еще задание. Укрепить оборону нам после приказ приказа владыке Седлера. Создайте впереди полосу обороны, чтобы ленин чужак не прошел. Я готов уйти на любые жертвы во имя нашей праведной веры. Мои верные сторонники, построите для меня неприступную крепость. Пусть все безбожники, я промечу, на нашу землю заплатят кровью за свои грехи. А можно не надо, пожалуйста? А мы здесь вроде как были, нет? Вообще похоже на это. Горная деревня, это разве не тут? здесь пока рот свой закрою я думаю я успел да тихонько так но ну мы можем по стелсу подвигаться а можем устроить лютый непроглядный пиздец тихо Эшли, ты куда пошла? Пиздец, Эшли, ебаный ты сыр. Беги. Да беги, сказал. Да бля! Эшли, беги! А ну-ка, отошел от нее. Кусок дерьма. Ай ты рогатый хер, да упади уже Эшли блядь, где она Бэйн! разрывная. Айва, Эсо, где мои Песо? Где мои песо-то? Где ты там, нахуй? Дряхлая бабуля. На нахуй. Хорошо, хорошо. Тебе понравилось? Тебе было вкусно? Отбились. Эшли. Все путем? Да. Иди сюда. Так, в желтый алмаз. Хорошо. Желтый алмаз э, есть. А, так подожди, здесь локация небольшая, она вполне себе лениная. Нам остается просто бежать дальше. Так, видали сразу? Бля! И бесеты, и материалы, то есть в два раза больше лута выпадает. Это нравится, это мне нравится. Это прям хорошо. Опа! Вообще прекрасно получилось сейчас. ой ой ой ой ой ой ой ой ой А что так много лута? Почему я не могу дробовик зарядить? Могу. Так, Родайн, перезаряжай. Надо будет для него тактическую ложу купить. Обязательно. Так, хорошо. Дальше локация тоже вполне себе линейная. о о о ёбаный сыр. Это, конечно, больше похоже на камни ломню, то есть они а на какую-то укрепленную базу. Так, стой, две бочки ломай. Так, что? Б! Рагибус. Как тебе такое? Что с ней? Ты как? Норм. Я еще и в чувство надо приводить. Зай, ты прекращай, пожалуйста, это. Ты как? Норм. Нехорошо. Не спасибо, Леон. Норм, ебаный сыр. О -о -о -о -о. Вы видели, что мы нашли? Ты видел, что я нашел? Ты видел? Ты видел? Ты видел? Ты видел? Ты видел, ты видел? Смотри. у, -у, -у, -у. Неплохо, 28 тысяч 28 тысяч Можно 5 разных самоцветов вообще поставить Там бонус x2 будет Но я не могу круглые поставить В Конечно, надо будет собирать Тогда получается Отсюда можем уходить Уходим Что мы еще не забрали нет, вроде все. Теперь можно двигаться дальше. Короче, у нас максимальная линейность сейчас. Да в смысле. Да в смысле. Попал. Так, 4 из 16. А что у меня по аптечкам и лекарствам? нихрена Ну, почему бы нам с тобой не сделать патроны? И можно создать еще патроны для писта. Или светошумового Давай светошумовую грант сделаем. Так, наводи порядок. У нас есть одна хилка. Одна хилка это не гусно. Прям очень не гусно. Бля, проходная. Подожди, здесь мы точно не были в этом регионе. Так, я слышу толпу. тут тихо блять не сглазь пожалуйста ли он так нам нужно наверх как-то залезть лестница должна быть здесь за углом мне кажется сейчас вот это вот твое тихо превратится в сущий ад это можно открыть Ага. Нужен будет ключ Хорошо, если нужен будет ключ, тогда мы можем просто сейчас перебить всех этих членососов Она меня увидела? Не, увидеть она меня не могла Отойди Да, да рот закрой свой дедуль не твоя бабуля надеюсь успел я успел все нормально забирай забирай забирай забирай так дальше нам нужно пройти в эту сторону на проходную трава Зеленая, а желтая, блять Да не нужна, не нужна мне Желтая, мне нужна зеленая Так, э, там я смогу спрыгнуть Вот в этот забор, скорее всего, и открыть его заперто. Ну еще бы заперто. И залутать то, что там будет Что-нибудь здесь есть? Ну это что, просто скрытый такой Иди. Так, Эшли, ко мне ага. поближе Главное не потерять ее да дайте травичку, пожалуйста. Очень много оружия дают. Очень много патронов дают. Но не дают то, что нужно. Ты что, устала уже? Нельзя уставать. Нам здесь с тобой не до уставаний. Это что? Ничего. Короче, на самом деле... Мы можем побежать и в эту сторону... И посмотреть, что будет находиться здесь. Нам нужен ключ. Най... Нам нужно найти ключ. Ключ, ключ, ключ, ключ, ключ от ворот. Но, естественно, сначала же мы здесь спрыгнем вниз, чтобы залутать вот эти бочки. Блять, писета и порох. Что-то мне, блять, это не нравится. Ну-ка, выйдем отсюда. Пойдем-ка посмотрим что сверху нам нужна трава в любом виде нужна трава и возможно там нам ее дадут что на этой в этом месте на карте находится что-то лежит трава так патроны запуталась бедняга наверное вообще не привыкла столько бегать так, хорошо, здесь мы сейчас спрыгнем и зайдем в это здание. Но, предварительно перед этим. Жди. Что? Сейчас. Давай, залазь. О, святилище. У нас есть ключ. Мне кажется, я знаю, что сейчас будет. Я это помню, поэтому знаю. Сейчас же будут сестры бензопилы, да? Бля, не хочу, чтобы они сейчас были. Что здесь есть? Пусть в этом шкафу спрячется. Туда. Давай быстрее залазь и прячься, Зайка. Такая уже, помоги мне, помоги мне. Так, здесь Черт. я не выйду. Да, сестры бензопилы. Жесть. Жесть. Ну что, бабулиты, вы готовы? Черт. не знал, что это хорошо. А, так они друг друга еще режут Ах ты, сука, ты откуда здесь взялся? На нахуй о, -о, о бежать бежать бежать Лови так одна потухла Не тихо тихо тихо Тика! Опа-па-па-па! Блять! Создать. Так, пускай будет две хилки. Так, хорошо, что я могу выйти на улицу. Идите сюда, нахуй. Но мы Эшли спрятали, это самое главное, я считаю. Все еще одна потухла. Не отсюда. Да гаси его! Тихо! Тихо! Да сколько можно?! Ну что, дедуль? Ой-ой-ой, стоп-стоп-стоп. А, там писеты, там писеты, там писеты. Хуяк! Это был последний, я думаю. А, нет. Пока, как эбло компренда, уча начис, блять. Упал. О, Эшли, ты живая. Это хорошо. Так, рукоятка от проходной. А теперь пошли золотаем все, что намного выпадало. Так, софир выпал. Зеленая трава выпала. Это вообще замечательно. Это вообще замечательно. Я из двух сейчас травак могу сделать вот так вот. Я предлагаю выпить эту, потому что это ему в основе максимальное количество здоровья. Так, создать патроны для дробовика. Кто там, блядь, вылез? Дверь закрой. Хорошо. Блядь, да тут лечебный спрей стоял все это время. Хорошо, теперь можно идти на проходную. Так локация вообще называется вот эта? Проходная. Но ну, сестры-бензопильщики, конечно, сочные, подруги А, так они прямо отсюда вышли а -а -а, Какие хитро жопые подружки В смысле? А у меня ключа больше нету? Да, все, в Вроде бы. все нормально мальчины. с ней будет Умеешь сбегать мужиков Это у тебя комплименты такие? Голос, озвучки классные, да? Уэшли это у тебя комплименты такие? А вот да, например. Может, ты мне нравишься. Не, я помню, что у, Ле... у Леона любовь это ада, вонг. А все остальные это просто друзья. Что, если не обольщайся? О, смотри. Там какие-то плюшки. Как туда залезть? Так, порох это замечательно. Как вот сюда пробраться? Там лежит много чего интересного возможно мы сможем зайти через крышу да кстати о птичках Прыгай. давай Эшли за мной а! А! так светошумовая граната э, мне еще патроны дают как-то слишком много так заряжайся раз пистолет заряжен пистолет заряжен все заряжено можно и так можно было ножом еще порох что здесь здесь ничего по звуку слушаем колокольчик нигде не болтается вроде как нет так создать патроны для дробовика лично мое мнение они сейчас гораздо нужнее чем все остальное потому что они позволяют поражать сразу толпу ублюдка Ну что, добрейший вечерочек? Ладно. Идем. <свист> идем. Упа! А вот и первый серьезный босс. Иди. Кера себе ты конь Как там его зовут? Мендос? Менос Гранды, блядь, по-моему Мендос Бежим! Не а, а, а, а, а, а. В смысле? здание провалено все ваш таки без ни... староста деревни все атаки без... против него бессильны. лучше убежать блять ебаный сыр Все нормально зая просто бежим тихо бежим Сюда. Что с тобой? ножка застряла что с ней опа па па па па па па так, Хорош. Ой, блядь. Повезло. У него разные глаза, кстати. Такое вот староста деревни мощный, да? Все ваши атаки против нее бесполезны. Ох уж этот мой тиран. Как же я люблю тиранов. Как же я люблю тиранов. Я, кстати, там проебал патроны и писеты, Но я думаю, это не столь страшно. О -о -о -о -о. Мы что, к замку двигаемся? А, не, мы двигаемся сейчас к озеру с другой стороны. Кстати. Ну, пошли. Слушай, ну, хоть патроны немножко остались. Если снова его встретим, беги. Да, главное, чтобы она сама спаслась. А все остальное не важно. что остальное не важно. Наша задача спасти Эшли. И... Нихера там не насыпали. Посмотри, наверняка. Да, я тоже рад тебя видеть, торговец. Кто-то понравится. Привет. У -у, что показывает? Так, ножа. Регулярный уход и забота. Без этого никак. Так, обменять. Ну, пока мне нечего обменивать. И здесь тоже мне, в принципе, нечего обменивать. Готов а, элегантную заколку и чашу. Все. Говорю, нечего обменивать. Спасибо. Ракетница, 80 тысяч. Опа, полицейское оружие. У меня все товары высшего качества. Уверяю тебя. Выкупить арбалет можно, в принципе. А если я продам дробовик? Нам все равно рубить. А -а. Мы купим Куплю сейчас по полицейское оружие. А -а -а -а. Ну кровавую... это, наверное, помповый, который бэм-бэм-бэм. То есть там особо не надо ничего с ним придумывать лишнего. Это очень тонкая работа. Так, чужак. Малым можно. Давай, боезапас многого. Итак, приходи в любую... Боезапас повысил, боебозапас повысил. А дальше патроны могу создать. Создать для дробовика. Боевремя. Я все потратил, но они нужны. Неплохой боезапас. 8 патронов плюс скорострельность, я думаю, присутствует. И с этим у нас проблем не будет. Так, мы приближаемся на скотобойню. О, только... Мне кажется, сейчас будет какое-то дерьмо лучшие товары что у меня по деньгам 9000 Привет. Э -э купить дай-ка мне спрей сюда пожалуйста запасаешься пока можешь Ты да потому за... что мне кажется что сейчас будет замес я не знаю почему а просто билдеся. у меня чуйка такая а -а. просто чуйка вперед Блять, почему здесь такой мусор просто так, травичка есть? Есть травичка, могу объяснить ее с той травой. А, нет, не могу. Печально. Блять! Я почему-то так и знал. Ну почему постоянно неубиваемый тиран? Откажися от бесплодной борьбы. Твое тело — воля нашего бога. Херовый, проповедник, если честно. <связывая> О, великий Владыка, дай мне силы сокрушить твоих недругов. Ты же нормальным должен был быть, староста. Эшли, беги! Поняла! До <связывая> Лего, мне кажется ему насрать. Боже, тебя Блять. В смысле, блять? Как я должен был вот от этого вот блять уклониться? У, -у, -у, У, да нет, ну в смысле? Я даже не могу от него уклониться. ли Леон, блядь! А, он меня убил. Заебись. Может, мне лучше сразу наверх подняться? Потому что иначе получается какой-то бесполезняк. Да, ты тоже из этих тварей. Смотри. Я сразу буду сверху бегать. Давай, давай, давай, давай, давай, гаси. Хорошо. Блять, ты что, скорпион, блять, или кто ты вообще, что ты... Ха-ха-ха, да, хорош ли он. Давай, наверх. Да-да-да, пошел как ты нахуй. Блять, а что ты там спрятался вообще? А? Проститутка. Так, создать травичку. Создать травичку быстро! Ну давай, кидай. Цель Леон! Блять, а вот это было больно. Успел. Давай! Да заряжай нахуй! Вставай! нет, блять, да луна, ахуй. Я сейчас придется его во вторую стадию опять переводить. Это просто будет забей. Да ну нахуй, нет, блять. Ты прикалываешься? Тебе страшно? Я заебался, блять, против сражаться. Но это наконец-то первый серьезный босс, блять, а не какой-то биомусор, блять, больно. Нет, мне нельзя с ним драться здесь. Наверх! Блять, не успел. Успел. Успел! Резать, резать, резать, резать! Успел! Успел! Ну-ка, блядь. Подумай-ка о своем поведении кусок говна. Есть, есть, есть, есть. Вторая фаза, вторая фаза. Перевел быстро. Перевел быстро во вторую фазу. Очень хорошо, очень хорошо, очень хорошо, очень хорошо. Наверх, наверх, наверх, он? Бегаем сейчас сюда-сюда Так, забирай Трава-трава-трава-трава-трава-трава-трава-трава э, Создать патроны Блядь, для дробовика не могу создать, не хватает пороха Да давай я ее использую просто сразу Блядь. У него были бочки в руках, я мог бы его взорвать. Бежать! Заебись. Ой, Владыка, я сейчас дам тебе ссылку, блядь. На, нахуй. Хорош. Получен до да, Большая шишка по деревне. Сцедлер. Какой он охуенный, а? Вот это босище, блядь. Леон! О ли Да жив, я жив, я думаю, наверное. Леон, ты где? Тут все а мы сейчас сзади нее будем, да? Так, что там? И стул костный глаз Мендеза. Богу. Да, я же говорил, что его Мендес зовут. Мендес, Мендес, ММДЭМС. Даже не знаю, куда идти. а подожди. Вон, окно открыто. Леон! Да здесь я, зая. Леон, скорей! Ой, она меня потушила. Ты моя принцесса. А спасибо. Спасибо, Эшли. Спасибо. Ну, хороший бой с, с Мэндезом вышел. Прям то, что нужно. Пожар привлечет их внимание. Надо уходить. Да, надо сваливать. Пойдите. Здесь что-нибудь есть, что О, можно забрать, золотать не, не станешь, я тебя спасу. Я этого не допущу. Клянусь. Все понятно. За Эшли и двор. Стреляем в упор. О, вот и замок. Вот и, наконец-то, замок, до которого я... Когда уже мы до него доберемся? Амбрелла, привет. Я же говорил, что мы к замку бежим. Не нравится мне все это? А вот, ну, допустим, хорошо, а Ханниган, что они присылать? не могли штурмотряд просто прислать, и этот замок сдуть, блядь. Ну, по крайней мере, теперь нас не догонит. Да, теперь Идет. нам еще хуже будет, потому что нас ждали в этом замке. Ну что, мы прошли главу шестую. Мои дорогие, если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки, рассказывайте друзьям и делитесь впечатлениями в комментариях. Я вам всем желаю крепчайшего здоровья, не болейте и берегите себя. До скорых встреч, мои дорогие, и всем пока.